в аэродраке сейчас с нашего приюта до конца грибы оттуда просто права вообще сегодня был очень важный день сегодня а, у нас а, последняя крайняя тренировка между скорбей у каждой сегодня набрать высоту 5-100 а, говоря можно было идти в аэродраке по технологии можно и на аэродраке поэтому мы Немножко себя на один час включаем тут, но все самое сложное будет Вчера мы дошли, вот, до низа скал да Да, вчерашняя наша высокая точка была вот там в Внизу вот этой семерочки, если ее видно, Джек вот. Ну, теперь время карабкаться дальше Пошли так как я уже восходил, я в принципе знал, что там как бы любое, <с> любое телодвижение — это силы. Несмотря на то, что у нас есть с собой аппарат и так далее, то мы, мы, мы будем смотреть, насколько вообще реально там, да, вот это вот все там вы... сделать концерт э и все это снять и записать, э мы будем смотреть относительно своего состояния. 4900 уже порядочно загребает болит голова. Еще немного осталось до Ратрака. GPS показывает один метр. Поздравляю! Мы да. вышем он плана, это несколько успокаивает. Но ниже базового лагеря Вереста. Метров на триста. Я, честно говоря, был достаточно скептически настроен вообще, что вообще нам все это удастся сделать.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 были немножко ниже. Думал, что ну, что-то как-то мы, наверное, сделаем. Попробуем, но ну, вот что получится. но Мне кажется, что получилось действительно очень интересно и полноценно. Мне показалось, что просто как-то все более эпично было, что ли. Не знаю. Ну, круто, да. Я сбегу, только пламя, Далеко, чтоб меня не найти. Ни -6, ни Массан. Хорошо бы еще для начала тебя разлюбить. Я раз Сейчас ему начинает свой самый удивительный выход на сцену. Это очень краемный процесс. Весь мир в руках Переклади в карман Поверь, за мной Не заскучаешь Ведь у меня Есть гениальный план Коман Отрабим лимбан Угоним так, Мы вместе с тобой Веселья из ради Изменим ли мир Порвёмся в эфир Лучше всех супер экипаж еще на беге И взлетаем Адреналин, По пленам и фасаж Камо Окралим липа Уковим лика Мы вместе с тобой И все я ради Изменим людьми Порвемся в Right.